Добрый день! На повестке дня очень волнительная для многих лыжников. Именно таким увлечённым фрискингом, даже не парком, а именно таким фан-катанием. Это К2 Почер. В чем секрет ее ну интриг интрига в чем да, для тех, кто не в теме первый раз смотрит. Значит, была у Ка-2 лыжа а, Шреддитор со второй, но в как зубная паста, полосатый такой, яркий, красивый, но история с ними была в том, что это была чумовая по своей универсальности лыжа, она позволяла ездить все повороты, она позволяла прыгать, она позволяла даже кормить. И вообще была просто чума, такой фан, что там космос, да фана не было а, в этом году кадва убрала из линейки вообще и ее больше нет и ну как бы не сказать что на ее замену но вот появилась зато вот кадва по стали 96 и, естественно стоит вопрос заменяемости аналогичности именно шредитора 102 для тех кто хочет именно фана сиярного нашли достали, протестили мы тут потестили именно в тех условиях, наверное, в которых она наиболее интересна, именно в таком разбитом, а, таком снегопадном, жирном склоне, таким со снегом, нормально. то есть все как надо. Что могу сказать по проезду? Лыжев однозначно могу сказать, ну это, это не зумная паста, это не Швидитов со второй. Но я не скажу, что она там менее веселая, она такая же веселая. Она фан, она ну, выстреливает, она фигачит, она стабильна, она прет по разбитухе, как просто трешак но вот нету в ней чего-то того что было в пасте, нету в ней какой-то стабильности нету же уже начинает немножко требовать за ней следить контролировать больше она не такая приятная в плане разбитого мягкого снега целинного то есть это стало лыжа больше парк, больше парк. но в принципе могу сказать так что все равно даже при всем при том что она потеряла в сравнении с 102 старым шредитером я думаю что это все равно одна из лучших лыж фриски категории она максимально заряжена на фан все равно даже при том что его стало меньше его осталось просто море она действительно веселая, вообще ультра какая-то стилистическая, ультра универсальная, то есть никакой стилистики катания она вообще не предполагает. Но катание на ней действительно в отрыв, полное. Позволяет все и провоцирует вообще реально безобразничать и шариться. То есть очень хорошая все равно по-прежнему. То есть для людей, которые теперь да самый интересный момент, кому? Для чего? Для людей, которые все-таки касаются нам все равно пока курорта Не лезут глубокие целины При этом чередуют разбитые трассы Любят прыгать по кочкам иногда съезжают в парк Вот это все, вот это все она в одном флаконе Все получите, даже где-то и карпит, получите И нормально вам все будет В общем, вот такая веселая, в принципе, кайфовая лыжа Все, больше мне сказать о ней не о чем Я иду дальше Ставим лайки, подписывайтесь на канал, больше катайтесь, меньше шарите в интернетом. Пока.